привет поговорим о зоне ответственности клиентов понятно что на рынке много самых разных компаний они предлагают различные продукты самого разного качества у них у каждой есть своя стратегия маркетинга кто-то ведет себя более этично и более социально ответственно кто-то менее это все понятно но вот есть ответственность которая все-таки находится на стороне клиента или на стороне покупателя и вот с этим я и предлагаю разобраться в этом видео Давайте для начала разберемся с этим понятием зона ответственности. Определений существует очень много. Вот что мы будем понимать под этим понятием в рамках этого видео. Итак, зона ответственности это некая зона, которая имеет очерченные границы, в рамках которых человек, ну в данном случае клиент, либо потребитель, может оказывать влияние, делать выбор, совершать какие-то действия и таким образом влиять на конечный результат. Понятно, что есть факторы, на которые мы влияем можем естественно есть факторы которые нашему влиянию не поддаются и тут логично ввести еще такого понятия как зона нашего влияния. И вот если мы рассматриваем зону ответственности вот в контексте клиент, покупатель здесь есть одно важное уточнение. Да есть факторы которые не поддаются нашему влиянию допустим мы не можем изменить компанию, мы не можем изменить какой-то продукт, но выбор всегда находится на нашей стороне, то есть мы принимаем решение, что покупать, что что не покупаете что выбирать что не выбирать относительно того соответствует какой-то продукт нашим критериям либо не соответствует и вот это на самом деле очень многое дает это расширяет нашу зону ответственности которая в любом случае будет шире и больше зоны нашего влияния Дальше я покажу некоторые примеры, как можно сбрасывать с себя ответственность, и при этом можно потом начать обвинять внешние факторы, что вокруг много плохих компаний, продуктов некачественных, злые маркетологи, которые хотят что-то впарить и так далее. Значит, первое, на что хочу обратить внимание, это доверчивость, за которой стоит нежелание думать, возможно, лень. Ну и, как обещала, пример. Одна моя знакомая купила онлайн-тренинг. Этот тренинг не стоил всех денег мира, но при этом он был в принципе не дешевый. Тренинг оказался очень слабым и ей он не понравился. Когда я задала ей вопрос, как она принимала решение о покупке, ответ был потрясающий. Я прочитала отзывы на сайте компании. Очень яркая доверчивость. На самом деле, никакая компания к себе на сайт негативный отзыв не повесит, но это же логично. Вообще вот с этими отзывами здесь может быть два варианта. Первое, это вообще нереальные отзывы, то есть их написали копирайтеры и написали все, что нужно. Второе, это отзывы действительно реальные, но эту проблему не решает, потому что выбирается самое лучшее, самые яркие примеры истории успеха, как клиент добился результата. То есть это некий частный случай, вырванный из контекста, который берут и показывают ну, вот под неким ракурсом. Для чего? Для того, чтобы клиент повелся и сделал определенные выводы о том что этот продукт качественный но в данном случае о том что это качественный тренинг который вот может привести к вот таким результатом но эта информация не объективная потому что всей картинки все равно не видно если бы была, допустим, доступная информация, что на этом тренинге училось 100 человек, 80 человек допустим не почувствовали ничего, не получили никаких результатов либо только незначительные изменения, 18 человек, да, у них там был какой-то прогресс такой среднего уровня. Вот два человека получили вот такие яркие, хорошие результаты, о которых собственно и написали на сайте. Вот если бы была представлена вся картинка, то тогда и выводы уже бы делали совершенно другие, но эта информация Недоступна. Поэтому в любом случае отзывы, которые находятся на сайте компании, которая является продавцом этого продукта, их вообще можно не читать и не обращать на них внимания. Это в любом случае не объективная информация. Где можно читать отзывы? Только на сайтах третьих лиц на независимых сайтах хорошо объективно даются отзывы на маркетплейсах, где пишут, где собраны продавцы различных товаров, которые что-то продают, и там, соответственно, покупатели могут писать какие-то отзывы. В принципе, там информация представлена объективно. Дальше рассмотрим ситуацию, что информация о, о том, что продукт проблемный, либо не соответствует критериям самого клиента, эта информация находится в открытом доступе, и ее легко там найти, либо проверить. Ну, банальный пример, допустим, покупается продукт в супермаркете, и срок годности этого продукта истекает на следующий день. Эта информация представлена на упаковке, ее очень легко проверить, и уже исходя из этого делать выводы, подходит этот продукт, либо не подходит. Но об этом, естественно, нужно подумать. Более такой яркий пример. Сегодня очень актуальной является такая проблема, как незавершенное строительство. Вот речь идет о незавершенном строительстве жилых домов, когда есть обманутые инвесторы, то есть люди купили квартиры, вложили деньги, и в итоге их дома оказались недостроенными. Я знаю историю одного объекта, то есть это достаточно такая вот долгая история, Семь лет мы могли начать строить вот, это вот этот объект, этот дом, но в итоге как бы начали. И э, я обратила внимание, что вот когда началось уже строительство, у компании появился сайт, этот сайт очень красивый, там все очень красиво показано, красиво визуализация, все хорошо расписано. То есть маркетологи свою работу выполнили очень хорошо. Но другая сторона метали о том, что этот объект проблемный, это Информация находится буквально с первого запроса в Google. И там не нужно быть юристом, чтобы с этим разобраться и вообще понять, что к этому объекту уже есть вопросы. Более того, если копнуть глубже, то можно найти на специальных сайтах информацию о финансовом состоянии компании-застройщика. И там сразу видно, что у этой компании есть проблемы. И, соответственно, можно сделать вывод, что с большой вероятностью этот проект рискованный, что это будет незавершенное строительство, то есть этот дом, условно говоря, не достроит. И у этого объекта уже есть инвесторы. Вопрос как? Мы же обсуждаем сейчас не покупку пылесоса, либо холодильника. Это, в принципе, одна из самых важных покупок в жизни человека. То есть покупка недвижимости, покупка квартиры, это дорогостоящая покупка. Но, естественно, можно начать обвинять внешние факторы, что нету законов, которые бы защищали инвестора, но здесь информация о том, что этот объект проблемный, продукт проблемный, она находится в открытом доступе, а следовательно, это зона ответственности клиента. А почему компании так себя ведут? Почему они вот начинают выпускают такие продукты, либо вот начинают строить такие объекты? А потому что они знают, что найдутся люди, которые на это поведутся, которые просто посмотрят информацию на красивом сайте, и им этого будет достаточно. Ну и дальше можно выделить акции, которые могут проводить компании, и вот там вот какие-то специальные условия, они могут прописываться мелким шрифтом, и можно там что-то не уследить, не досмотреть, ну такой банальный опять же пример из жизни, когда покупаются авиабилеты, и потом у них оказываются особые условия возврата, либо они вообще невозвратные. И если немного опять же резюмировать все то, о чем мы говорили, то чем дороже для нас продукт, то есть чем больше мы должны за него заплатить, тем мы должны быть более внимательными и более тщательно проверять информацию. Естественно, если это какая-то мелочевка, то сильно вот так вот заморачиваться не стоит. Еще одна важная вещь, на которую стоит обратить внимание, это знание прав потребителя, потому что очень многие, допустим, товары, их можно вернуть, и это предусмотрено законом. И вот эти процедуры желательно знать, и когда покупается продукт, особенно если это дорогой для нас продукт, то важно там, брать чек, сохранять чек, сохранять упаковку, то есть знать, чего потребует процедура возврата, если вдруг действительно возникнет ситуация, и этой процедурой нужно будет воспользоваться. Если делать общий вывод. Допустим, есть клиент, который ведется на банальные манипуляции, который не проверяет информацию, который не знает своих прав потребителя и даже не пытается ими воспользоваться. Это один вариант. И такому клиенту очень легко продавать, точнее, ему можно впарить, в принципе, все что угодно. И второй вариант, когда это требовательный клиент, который знает свою зону ответственности. И вот чем больше будет таких клиентов, если мыслить так глобально, то тем больше они будут оказывать влияние на... На рынок в целом тогда и компании будут меняться у них просто не будет выбора действовать как-то по-другому я понимаю что мы в принципе не можем так вот существенно оказывать влияние на какие-то факторы и мы не можем пойти против какой-то большой системы но тем не менее когда речь идет о покупке и мы принимаем решение покупать либо не покупать что-то вот в данный конкретный момент то здесь зона ответственности полностью на нашей стороне и здесь принимаем решение только мы то есть мы как бы голосуем своими деньгами и вот это вот очень важно помнить поделитесь в комментариях была ли эта информация для вас полезной возможно у вас есть свои какие-то примеры ответственного ли нам либо наоборот не совсем ответственного поведения напишите об этом пожалуйста в комментариях обязательно ставьте лайк если понравилось видео подписывайтесь на канал просто про маркетинг ну и до встречи в новых видео пока